Привет! А ты заметил, что участники сообщества Be Happy 24 как-то отличаются от обычных людей? Так как я человек наблюдательный, я сразу это заметил, но не сразу понял, в чем здесь фишка. Оказывается, обучаясь по системе Be Happy 24, происходит мощнейшая трансформация как внутри, так и снаружи. И если внешние перемены замечают окружающие себя люди, причем не только по ушедшим килограммам, то внутренние ты начинаешь наслаждаться жизнью и жить просто в кайф. Я пришел в сообщество BeHappy24 именно для того, чтобы зарабатывать. Я увидел, как ребята зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц на криптовалюте, а главное, обучают этому. И уже потом увидел, на каком правильном фундаменте все это строится. Я много читала, изучала и практиковала тему саморазвития, но всегда было как-то тяжело, непонятно. А здесь легко обучаться, легко делать практики. Просто от слова рост. Мы можем и вас этому научить. Хотите? Ребята, я начал работать с осознанностью и прокачивать интуицию. Теперь я могу не только ли зарабатывать на криптовалюте, но и находить потерявшиеся вещи. Держи! Спасибо! Место мотивационных тренингов у нас уникальная система обучения, где мы познаем себя, свои реальные возможности и скрытые внутренние состояния. Оказывается, что даже в добрейших людях иногда копится столько агрессии, столько страха. Но мы теперь точно знаем, что с этим делать. Самые сокровенные вопросы раскрываются на наших уроках «Школы осознанности». И благодаря этому в нашем сообществе появляется все больше счастливых семей. Я вот, наконец, начал понимать, чего хотят женщины. А все начинается с работы над собой. Друзья, большую часть своей жизни я жил по сценарию работа, дом, работа. Благодаря сообществу Be Happy 24 я... Разобрался в себе. И теперь занимаюсь тем, что мне действительно нравится. Не зря говорят, найди дело по душе, где больше никогда не придется работать. Знаете, иногда мы настолько закапываемся в проблемы, что не успеваем жить. А благодаря сообществу BTP-24 и работе над собой, я посмотрела на жизнь под другим углом. Что-то ушло, что-то утратило свою ценность. А взамен я получила то, что невозможно оценить деньгами. Став участником Be Happy 24, мы учимся жить осознанно. Словами такое передать невозможно. Присоединяйтесь к нам, и вы все узнаете сами.